Шабат шalom, хавриим. И прежде всего хочу вас поздравить всех и себя самого с началом нового учебного года. Веанируце лагид брухима байим лешана лимудит хадаша. И у нас есть действительно уникальная возможность по новому взглянуть с самого начала, как же Бог все создавал, что пришло в этот мир и как теперь нам с этим жить. Веанахну яхулими лятхила, кианахну, есть ли нам издамнут яфа михадаш. И с самого начала повествуется, что Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий наносился над водой. Состояние такого хаоса. И дальше первая глава нам повествует, как Бог с помощью слова создает. И сказал Бог, и будь свет, и будь твердь, и будь это, и будь это, и будь это. И он создал все то что мы сейчас наблюдаем. И написано что к седьмому дню он совершил все и... Освещается, впервые мы видим, что Бог освещает особый день. Освещает и благословляет его. И это является днем, является Шаббат. И сегодня у нас есть уникальная возможность собраться в этот Божий день. И и вторая глава повествует о том, как Бог создает в Эдеме место, сад, особый сад. И создает из праха земного человека и дает ему дыхание жизни. И помещает этого человека живой душу в этот сад. И в этом саду создаются опять-таки деревья, создаются звери. Адам дает имена зверям. И увидел Бог, что ему некомфортно одному наводит сон и из плоти создает ему помощника жену. и он назначает эту пару быть хозяевами в аденском саду То есть мы видим что венцом всего творения является человек и желанием Творца иметь диалог со своим творением. Потому Он не обременяет человека какими-то заповедями. Он говорит: кушай от всего, что ты имеешь, но только от одного дерева не трогай его. Это дерево познания добра. И зла. זה, это зе, тига, это И мы видим, что всего две главы, человек был в таком идеальном состоянии. Ломдим, הראשоним, адам, И третья глава начинается с трагедии. Мы видим, что змей оказался очень умным. Мы видим, что змея оказался очень умным. И со словами, подлинно ли сказал Бог, он обращается к жене. И мы все прекрасно знаем, что то, что сказал Бог, это на сто процентов подлинно. И хава ему говорит, мы можем вкушать от всего. و... Мы, только, мы только не имеем права прикасаться к одному дереву, которое открывает нам, что و... такое добро, و... что такое... Змор. Но Бог, и она говорит, что мы, наказание будет за это смерть. Но змея no, говорит, не умрете. Просто у вас откроются глаза, и вы будете знать, как боги, такое добро, что такое добро. Духовно это выглядело так. Адам и Хава, они сидели за Божьим столом. Они вкушали все, что давал им Бог. И манах мустаклимал от муназут рухани, Адам в Но случилось то, что они подумали, что теперь мы будем сами закрывать себе на стол. это И наказание им мгновенно пришло. Ванахну юдим он, ониш и гием Во-первых, пришел страх. Кодем колем ведь малуба пахад. Змея получил за то, что он совратил хауд. Он питается до сих пор этими э, прахом. Альнахаша нахну юдим угамки бельониш э, ба Жена рожает в скорби. Иша молидайелет бкиевим ве ба коши. И в чем выражается скорбь, то что вынашивая в себе плод, это любимый плод, она понимает, что он идет в несовершенный мир, и потому она грустит. Скорбь появляется. Адам он сказал не хотел в эдерском саду кушать манго и все фрукты будешь питаться терниями и колючкой это и даже если ты в магазине сегодня купишь себе какую-то вещь которая стоит большие деньги то к вечеру ты по запаху поймешь что ты потеешь. и мотатекне баханут машу яхарвыфе и Одежда тебе напоминает о том поступке, который был совершен в... в... совершенном в... месте. лану, альмаши кара, шамбиганеден. И финал, финальная часть то, что человек был издан Седемского сада. Uh, и как же теперь нам с этим жить? И есть очень интересные стихи, которые написал автор, послания Иова, от Иова. 21, 21 стих, 22 главы. Он начинается с таких слов. В Екуриме книга Иова, откройте себе, 22 глава с 21 стиха. Сблизя же с ним и будешь спокоен. И через это придет к тебе добро. То есть сблизься с ним, познай Бога. Познай его, «Тахзор законы. Лейлухим, лейлухим, лав. Познай его слово и ты будешь спокоен ты приобретешь покой. то я думаю что немногие сегодня может похвалиться внутренним покоем я помню максим галкин на концерте говорил что когда он был в одессе он в трамвае случайно наступил молодому парню на ногу. тот повернулся ему сказал, у тебя в жизни покоя нету Библейский покой ⁇ это когда ты умеешь на 100% различать, что такое грех. Это то, что сказал Бог. Каину. Зе грех ما... лежит у порога твоего. Хет ли яда делет шелха. Но ты должен властвовать. Ты не просто, ты разделяешь. Что такое грех и что такое человек? И высшая ступень этого разделения – это когда ты любишь человека, но ненавидишь то, что он делает. Вэз гам горемкщя там мывин ма бтох бенадам, а волатам ши хлахов бенадам, а волата лохв маше Бенадам Лютов. И дальше, дальше написано: Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Мы знаем, что сердце человека это эмоции, это наши желания. Другими словами написано, что ты свои эмоции и свои желания совмести с желаниями бога وبעצם, ломдим, אומר, Тасим שלך, שלך, Тורה, и, ت... и туда у тебя появится смысл жизни ты будешь осмысленно знать и делать как тебе находиться в обществе יודע, как тебе жить в семье как тебе воспитывать детей? Все, что ты не будешь делать, оно будет делаться со смыслом. И дальше написано. И будешь вменять в прах блестящий металл и в камне потока золотофиская за у я люм я хочу в лихакульках ты будешь менять в прах и золото в прах прах это не что-то ругательное потому что из праха был создан человек и бог говорит что если ты приближишься ко мне я дам тебе понимание как работают финансы как работает золото в твоей жизни авальмица отщини Потому что мы знаем, что когда мы получаем зарплату, это не просто деньги, это часть нас. Потому что, чтобы пойти на хорошую работу, мы учимся 10 лет в школе, как минимум. Дальше мы еще учимся, дальше мы еще учимся. И придя на работу, мы работаем как минимум 200 часов в месяц. Это огромная часть нашей жизни. Потому деньги это огромная часть нас самих. И когда мы приближаемся к Богу, мы понимаем, на что мы должны тратить чай самих себя. И дальше написано. И будет содержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. И тогда обратишь... И тогда будешь радоваться о и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя и исполнит все обеды твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя. И над путями твоими будет сиять свет. Все, что вы задумаете, все ваши мечты они будут находиться под божьим присмотром и когда кто уничижен будет ты скажешь возвышение и он спасет поникшего лицо избавит и небезвинного и спасется чистотой рук твоих вы слышите? эзер шимзорлю сколько мы сегодня видим людей с поникшими лицами камаанашим отцувим швыры монахну рои мо но когда мы сближаемся с творцомим идем его путемхим у нас не только око чистая и мы, видим, леки, и мы видим, как люди с чистыми руками благословляли, Яков благословлял, Моше благословлял. И, и каждый шаббат, в конце собрания, Леон поднимает чистые руки и благословляет весь Кагаль. И в конце я хочу еще раз поздравить всех нас ипуść דיביז нашего нового учебного года будет приблизься к нему. אז נאכנו בֵּзов, וְאֶנְיָרוֹצֵה לְאַגִּיד לָהֶם שִׁוֹב שֶׁתִּצְלִיחוּ בַשָּׁנָה הַדָּשָׁה, וְנַנִּית קָדְמֵי לָהֶם מִלִּי,